Привет, дорогие ребята, с вами снова Карыт Карш, третья часть, и мы с вами продолжаем. Но начнем мы с чего? Ну, понятно, бонус нужно забрать. И сейчас мы с вами начнем, наверное, не с гонки. А что мы будем делать? Как вы думаете? Правильно, вы поняли, мы будем улучшать сейчас машинку. Денег мы насобрали очень-очень много, 152 тысячи сто... А, вот, смотри, 152 142. Чуть-чуть не хватило. Взяли магнит, регенератор, электронный импульс и 20 тысяч. До свидания. Сейчас улучшим. Что мы еще улучшим? Давайте бомбочку, наверное, новую купим. Вот эту уменьшительную. А, кстати, скажите, какую лучше всего использовать бомбочку? Мы пока пользуемся уменьшительной, а может какая-то более мощная. Вот, а так улучшили, улучшим скорость и, естественно, улучшим броню. Ух ты, сколько фишек всяких у нас. И <со> на лицо аж маска даже появилась у Франкопштейна. -э Франк вот, у Франкопштейна появилась маска на лице, как у типичного героя. Вот, у всех героев есть маски на лице. Или не у всех? У всех или не у всех? Я думаю, у всех есть если вы сейчас вспомните, давайте, наверное, в комментариях пишите. Я, если честно, не помню героев без масок. Вот. А пока у нас бомбочка, щит и еще супер бомбочка. Стартуем с четырьмя бомбами и улучшалка и щит. Жизнь. Всегда щитом ее называю, но щит нарисован. А пока погнали. Друзья, пока спасать в этом выпуске не будем, а будем собирать крик. Ух ты, так переворачиваться будем. Заморо... Как заморозка работает. Видели ребята? Заморозочка как сработала четенько. Так, не успели мы заморозить. Сейчас следующую машину догоним и заморозим. Эх, ну, чуть-чуть сильно. А, вон бомбочка как действовала, видели? Она уменьшила, уменьшила соперника, заморозила. И в общем, все. Ух ты! Ух ты, цистерна! Что же происходит? Нас выпаливать просто. Ну, как выпаливает. Она, походу, разливает где-то там топливо, и оно воспламеняется. Смотри, половину жизни уже просто потеряно. Нужно срочно, срочно, давай, давай, давай. Ой, что, так просто мы ее перепрыгнули, она развернулась. Ну, в принципе, больше земли она дорогу перед нами не подпаливает. И нам это на руку. Ой, ой, ой, давай, ух, ух. Ух ты, смотрите, какая мисси-пусечка машинка была, ребята, вы видели? Бомба как сработала, мисси-пусечку, перепрыгнули Мисси-пусечку какую сделали, я, если честно, не знал Ой, ой, ой, ой, ой, ой капкан, я про них слышал Ой, ух, чуть-чуть не хватило чуть чуточку не дотянули, интересно Вообще, в принципе, у нас все на максималках, и мы не успели две распить, как-то так Ребят, ну, я не пойму, кто разбивал дверь, а ну-ка, ну есть ли такие вообще среди нас, которые дверь успевают тут разбить, или нет? А, я, в принципе, не хочу сейчас лазить по чужим каналам, смотреть, возможно это или невозможно. Ребят, просто напишите, пожалуйста, в комментариях, кто пробивал эту дверь, как у вас это получилось, в общем. А мы едем дальше, ну, все-таки... Поставили цель пройти этот этап. Нужно его пройти любой ценой. А мнянки, машинка впереди летает. Я, если честно, ее даже не вызывал. Если в предыдущих этапах нужно было взять плюшечку такую специальную, чтобы она появилась. Тут она появляется сама общая. Ну, то есть усложняют нам, усложняет нам жизнь. В общем, в принципе, как и везде, нам жить усложняют. А мы крепчаем, и опять это бен, этот бензиновоз, или как топливовоз, <смех> правильно его назвать. В общем, пожалуй... Ух ты, как суперски получилось! Мы ее перепрыгнули, она развернулась. Жаль только... А вот мне интересно, если бы ее уничтожить. Она взорвалась, как реальный бензовоз. Или нет? Как... Ну, ты... И просто вот мне интересно. Если знаете... Поделитесь, не знаете... Э, ждите, пока кто поделится. А мы тем временем распились, на зубы попали. В общем, замечтался. Печаль беда, печаль беда. Ну что поделаешь. В общем, третья попытка. Э, как вы думаете, получится ли у нас третьего раза, или придется пробовать еще раз и еще раз и еще раз? В общем, едем, едем и сейчас узнаем. Нам снова жизни добавили, кристаллика в 10% и бублик нам дали. Кстати, ребят, я когда-то задавал вопрос, возможно ли, что попадется аж 3 бублика подряд. Есть ответ. Внимание, барабанная дробь. Да, реально попадается. Ну, обидно было, когда попалось все три бублика. К сожалению, именно в тот момент видео я не снимал, вы как в принципе поняли что сколько денег появилось, что не все входит в видеосъемку. Некоторые этапы мы проходим просто так. И вот ну так совпало, что один из этапов... Ну, ну вот попало так. Так попало. Перепрыгнули. Но я честно заверяю, что три бублика это реально. Ребят, у кого тоже попадалось три бублика, напишите в комментариях. А, ну, если не верите, ну, я не знаю, ну, тоже напишите, я, я вам не верю, там, и минус поставьте, и, либо в дизлайк ставьте, если, ну, реально не верите. А когда вам реально попадется три бублика, вам-то придется найти это видео, убрать дизлайки, и поставить лайк. В общем, ребят, честно, бросаю вызов, кстати, тем, кто не верит. Ставим дизлайки, а если вам попадается три бублика, обязательно находим этот ролик, ставим лайк. А пока мы едем, и вот, надо бомбами пользоваться. Я вот бомбы собираю, собираю, собираю, собираю, и не успеваю их потратить. Нужно их как-то выбрасывать. Ой, ой, ой, ух ты, пух ты, видели, как перелетел я ловушку суперски среагировал, слава богу. Вот, по-моему, и слава богу, вот финал. Всего лишь надо было ловушку одну проехать. Мы справились. Ну, а пока пальчики вверх. Подписывайтесь всем пока-пока.